Да. Я Карпов Юрий Михайлович. В 2006 году, в 2006 году у меня была сделана в Вначале зрение было очень хорошее, но потом развился стигматизм со всеми текающими последствиями. И пришелся обратиться в клинику доктора Шиловой. В других местах мне говорили, что это неизлечимо. После кератомия астигматизм излечится. Но после приведенных операций оказалось все хорошо. Астигматизм пропал. Операция проходит быстро, безболезненно. И бояться тут нечего. Поэтому все, кто страдает от домом, предлагаю обращаться. Все излечимо, Не надо бояться этого.